И школы. пушка. Ну и пушку даже сделал. Да Ой, вот. Крутая пушка. Молодец. Все, одеваемся, поехали. Одеваемся. Одеваемся. Восемь патронов. Одеваемся. одеваемся. А только... Одеваемся. Да. Я уже одета. Одета, да? Круто. Подашкин Привет. Да, Богдан, ты тут собирал сегодня. Куда ты собрался? Камила Писа. Тава! Тава, да? Купача! Ставрополь купается, да? Там треугольная. Ага. И да, вечер уже, ночь, точнее уже практически. Едем в Ставрополь, да? Ну, Мы да. там сняли квартиру. А когда и день погу... был, у... есть вот теория вот Да, такую. пойдем погуляем, да, по делам и погуляем сходим. Посмотрим, что там есть интересного, да. где мы еще не были. Это все патроны. Да, это все патроны. Два, три. Поехали? Два, два я беда, я! Вот, два. Молодец, сука, мил, упал планшет. Это главный. Это, это кай. М -м, ясно. Вот это пускай, uh -huh. это салодеи, uh -huh. вот это ж другой набор солодей, uh -huh. это вообще хорошие, uh -huh. yeah. в общем у Богдана здесь, он собрал вот этот вот самолет с человечками, тут три набора лего, там и робот был, и еще что-то, машина какая-то была, да, uh -huh. сегодня вот этот вот мастерил, лежал после школы, и пушка, ну и пушку даже сделал, да ну, вот крутая вот... пушка. Молодец. Один, Все, одеваемся. Поехали. Одеваемся. Одеваемся. Одеваемся. Вот и мы в квартире. И вот и мы в отчили, чужой. Да, в чужой квартире. Хотим показать, у какую, дядя. Квартиру с... у дядя, какую квартиру мы сняли. Ты сразу ванну нас повел, да? Да. Вот ванна. Ванна, ванна такая чесненькая. Чесненькая. Даже у нас будет. Мы выбирали, да, мы выбирали вообще другую квартиру. Подожди, дочек, идем. Выбирали другую квартиру вообще. Ну да. А квартира должна была быть с большой. надо она Я ест. Да, большой. Ну там пойдем дальше? Да, мы вчера вечером приехали. Оказывается, та квартира, какой мы. Хотели она занята. И, вот и вот постель. Да, вот мы сняли однокомнатную. Неплохая квартирка такая. В принципе, все как бы аккуратно, новостройка. Чистенько. Да. Дети, да, дети уже играют в прятки. Уже весело. Здесь почему кровать. Кошка. Двухспальная кровать. Плюс. И диванчик, да. Дети на диванчике. Я прячусь. Что у нас еще есть? Покажи нам. Я прячусь. Прячься, прячься. Покажи. Гардеробная, да? Наоборот, включи. То есть тут. гардеробная. Ну, это для уборки А тут одежда. Надеюсь. И место прятаться где? И кухонька. Такая вот Кухонька. кухонька, да, кухонька светлая, да, как бы все есть, в принципе. Он, Богдану самое больше понравился подоконник. И шарька. Да, солнышко светит, на улице снег, через снег шоу. Ну, мы Ставрополь. Да. Ставрополь привет. Да? Зай, а мне? И теперь, ай, солнце светит. В общем, мы еще гуляем, да? вот Пойдем прогуляемся, да. Там можно тоже походить. Угу. Ну что, понравилась вам квартира? Да. Понравилось, да? Да. да? да. Ну, вот это не показали. Что не показали? А, на диване еще не попрыгали, да? Что? Да, по сравнению с нашей кухонькой, эта кухня прям большая. Квартира больше, чем наша, конечно. Наш вообще маленький. Да, папа наш уже ушел. Я Лечиться. Лечиться. Ты не показала? Ну давай, давай, показывай. Ну, да. Давай. Ой, куда же без тебя? Камила вчера облазила все диваны. Все. Круто. Ой, Бу -бу -бу. я стою одно место, где спрятаться. Пойдемте Пошли. Где мы будем прятаться? Все. Кавил, иди сюда. Стой, а мяч я не Ну что? я снимать, что отдела. Карил. Давай. Тут ты считай, а мы шаколи. Я знаю. Местечко. Пойдем. Я все идет искать. Подсушилку. Все, я не говорю. Камила идет искать. Камила, Камила пришла искать. Где? Привет. Не знаю. Где Богдаша? закрывайся. Хитрый подсматривает. да мокро. Нет еще. Нет еще. Все, выходи. закрылся. <соединяющие> <Она> не это <закрывала. соединяющие> ты? <соединяющие> <Балда. соединяющие> вышел искать ты? А это ты? А это Нету. Много комнат. Одна комната и одна кухня. Нету? Нет! Нет! Нет! Вот так. Вот так. Она что, шешка-пух? Наверное. Та-да-да-да-дам! Давай еще! Хамил, давайте! Да. Да, это же Дима елка. Такая, да. да, елка, елка, елка. Это горка? Да. А это елка. Стой, стой, стой. Это горка, это елка, я обхожу тебя нет. снять. Я, я, я, я, я. С папой. Фотогеничные дети, да? А, елка. а самолет не да. хотите смотреть? Не нравится? А, простите, лучше прогуляться. Мы. Пойдем, походим, пока мы. Здесь... На горку можно. Сейчас будет зеленый. Пойдем. Давай, руку пойдем. Переступай. Оп, оп, оп. Давай, давай, давай, давай, давай. Молодец. <социт> там же дальше и это, помнишь? <социт> Горка грязность. Корабль, где там кораблик? Пассажир О, не, не, не. Давай угу. я, тут капается со всех я, сторон залез. Ой, дочек, смотри, бухает. Какие-то широкие здесь. Вверх, вверх, Бегу, бегу. Наверх. Так она же для деток сделана. Ну давай. Пассажиры поднимаются на борт корабля. да да да да Ух ты, парус, да? Иди сюда. С горки нет она грязная, солнце. Нет. Не надо. Сейчас упадешь, пойдем. Сюда, в эту сторону. Пойдем. Пойдем. Посмотрим. Что за горка? Она даже... Да, но она большая для большого количества деток. Вот здесь. Опа. Опа. да все? Нам можно спускаться? Нет. Нет? Аккуратно. Да, милочка, аккуратно. Ого-го. А здесь что-то было. Потому что здесь внизу крики О, идут. И... А не, да, никакой вот защиты, такие курицы. Это, Это с той стороны что-то набито. А, здесь, наверное, было. Скорее, что Клеем колесетка, может, быть, Наверное. Все или Все убрано. Или такого вряд ли с ними. Дети бы по пострадали. давай Пойдем. подождите меня. Я попробую подняться. Какой, Я ой, спасибо все вышли на утром, начали чихать привет спускайся Ну маленький ежик ползет. И что ты будешь с великом здесь делать, если его сюда Кота! привезти? Да, у нас. Ну что я могу тебе сказать? Это детка. Там же грядка рядом. Ну? Вот. ну? Можно туда-кидать. Можно кидать туда. Я же тебе что хочу сказать. Это Россия. Да, здесь, по-моему, удивляться ничего. Он наоборот с грядки берет и раскидывает здесь эту землю. Все. Точнее, снег с землей. Самое главное, чтобы возле клумбы а было чисто. Да. Голуби, берегитесь, вы нас еще не знаете. Мэйсэйк. А, Камила двоих нашла. 30-го да? да? Да. Чумаков, 14 апреля. Да, а тут да, сколько да. артистов. Сафронова 31 марта будет. А ну, о, Бузова 27 апреля. Все фанаты Бузова. ю Ставрополь. Да. Попробуем. Ну, как тебе сказать, если он дастся. Не честно. Не честно да? Фу, да? Почему? молодец. Папа рад, да? Дом? Да? Круто. Сюда. Можно? Ну, давай. Круто есть! Круто есть! Привет! Угу. Тут да? Как в сказке было? Да, давай Повернись ко покажу. мне передом, к лесу задом, да? Давайте я покажу. Переум, переум. Да, все деревянное. А домик. домик уже все исписано, да? Мама, домик для птичек. Для птичек? Да. Ну ты у нас как птичка стоя, помещаешься там, полный рост. Да. Топ-топ. Топ-топ. Топ-топ. Железка, да. Железка? И вот тут но пока но И не... наверху, вот тут. ну чтобы крепко держался нет нарисовала нарисовать нарисовали вылазить будешь да давай не надо садиться руку дай куда ж ты садишься в грязь а? все мы все грязные до больницы не дойдем Нормальный, да? Бадась, ты там читаешь? О, даже атрибут вороность. Много-много мы гуляли, и я захотел кушать. Ты кушать? Ты проголодался? Да. Здорово. А я хочу пить. И ты кушать хочешь? Ну что, поехали покушаем. Поехали. Да. И склад. Вот. Да, и свисток у нас. Ну да. покушаем. Я. Yeah. Все на сегодня. Ну на сегодня еще. Всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь um, на наш канал. Um,